Всем привет дорогие друзья! С вами канал Китай стал ближе и сегодня мы наконец-то добрались до вот этого вот блендера Redmond. Распаковочку оставлю ссылочку под описание. Распаковочку пришла мультиварка и пришел блендер. Распаковывал я уже давно, не было видео какое-то время на канале. Все это благодаря тому, что Накрылся кулер в ноутбуке. И вот пока, пока ремонтировался ноутбук, видео не было. Но сейчас все возобновится. И давайте мы начнем вот с этой... Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале ⁇ Китай стал ближе ⁇ Эта коробочка у нас пришла с магазинчика Redmond. Доставили ее курьерская доставка, курьерская доставка была до города Воскресенская, это у нас как бы областной центр вот доставили до туда и оттуда уже мы ее сами забрали ну что же мультиварочка была распакована ссылки будут под этим видео на распаковку мультиварки кстати мультиварка классная готовил уже в ней хлеб и все остальное очень здорово, хочу снять видео по приготовлению хлеба в этой мультиварке и вам продемонстрировать а сегодня мы давайте откроем этот вот блендер. Коробочка классная, все красиво, все красочно. Почитаем, что же у нас есть на коробочке. Ну, во-первых, 800 Вт. 800 Вт довольно-таки хорошая, мощная штучка. 4 в одном. Блендер, миксер, измельчитель и насадка для пюре. Низкий уровень шума, ножи из нержавеющей стали. Здесь... Кратенькое описание, что для чего нужно у нас. Насадка для приготовления пюре, венчик для измельчения продуктов. И здесь у нас технические характеристики. Значит, 220-240. Это напряжение 50 Гц. Номинальная мощность 500 Вт. Максимальная мощность 800 Вт. Тип двигателя и все остальное 13-15 тысяч оборотов. Круто, круто, довольно-таки мощно. Объем чаши 600 мл, измельчителя 500 мл. Ну что ж, давайте откроем, давайте откроем и посмотрим, что же у нас идет в комплекте к этому блендеру. Все, коробочка пустая, ничего в коробке нету. Давайте смотрим, что у нас здесь есть, уберем лишнее. Берем все лишнее, это нам все не пригодится, все эти картонки. Вот, куча, куча всего. Куча всего у нас на столе. Давайте посмотрим сначала вот руководство по эксплуатации. Люблю я такие руководства. Все в картинках, все, ничего даже читать не надо, все показано, все вот прямо для незнающих, особо иностранных языков. Для чего что приспособлено и как что надо делать. Здесь по поводу мытья, что в посудомойке можно мыть, что под краном, мера безопасности. И так, я думаю, на трех языках. Такая вот инструкция. Гарантийный талончик уже с отметочкой. Ложат они, отмечают перед отправкой. Сервисная книжка. И вот такой вот, я так думаю, это рекламный, да, рекламный буклетик, рекламный буклетик. Это новая мультиварка с подъемной, с подъемной нагреваемой поверхностью. Хорошая тоже штука. Ну и все остальная продукция Redmond. Это мы убираем. И теперь давайте посмотрим, что же у нас есть сам блендер. Сам блендер. Вот такой вот он. Так, вот это вот у нас венчик, я так понял, он вот так вот вставляется и потом уже вставляется в блендер, да, вот, все, отлично стало, до конца, наверное, не надо, вот такой вот блендер, здесь кнопка включения и кнопка турбо, хватит ли мне удлинителя, давайте попробуем включить. Проверим, работает ли все это у нас или не работает. Блендер работает, но не сказал бы я, что низкий уровень шума шумит довольно-таки хорошо. Снимаем насадочку. Так, это был у нас венчик. Это был у нас венчик. Вот эта вот насадочка, это я так понимаю, для приготовления пюре. Для приготовления пюре. Это у нас мерный стаканчик, и в нем же можно измельчать и все остальное делать. А вот это вот уже измельчитель. Это вот измельчитель. Здесь показано, что, чем, как делать. Это, оказывается, не для приготовления пюре, это для коктейлей. Делать коктейли, а для приготовления пюре это вот эта вот штучка. Как я полагаю, должна мять пюре. Ух ты! Так вот, она медленно работает. хорошая штука и вот это вот измельчитель измельчитель, там нож, нож снимается ножи должны быть из нержавейки в общем, что я хочу сказать, это довольно таки хорошая и полезная вещь, а именно чем она полезная, то есть благодаря блендеру он меньше занимает место, но функцию выполняет как кухонный комбайн, то есть благодаря ему можно делать и пюре, и коктейли, и что-то измельчать, и что-то резать. А место он занимает гораздо меньше кухонного комбайна. Именно тому, что он меньше занимает места, я, в принципе, решил взять именно блендер. То есть, 5 предметов, 5 предметов, да? а по цене получается блендер. А по функционалу целый комбайн. Вот такая вот была распаковочка позже я попробую что-нибудь им измельчить и обязательно выложу видео как раз может быть вместе с приготовлением хлеба что-нибудь понадобится перемешать и именно этим блендером я и попробую перемешать хотя там все перемешивается вручную в общем кому понравился вот такой вот блендер это фирма redmond ссылочки будут под описанием ссылки будут под описанием этого видео вы сможете зайти и спокойно приобрести. Доставка быстрая, доставка хорошая. Все быстро-хорошо доставили. Кстати, доставка была бесплатной курьерской службой. Если кому-то что-то понравилось, переходите, смотрите, покупайте. Ну а на сегодня все. С вами был Владимир и канал Китай стал ближе. Все. Всем пока, дорогие друзья. До новых встреч.